Новый цифровой век – это время особых требований к информационной безопасности. Сегодня деятельность предприятий напрямую зависит от защищенности коммуникаций и безопасности данных. Компания «Актив» участвует в создании важнейших технологических элементов в структуре безопасной информационной среды нашей страны. Ежегодно мы производим более 1 миллиона токенов и смарт-карт и являемся лидирующим поставщиком средств аутентификации и электронной подписи в России. Наша стратегическая линия не меняется на протяжении многих лет. Мы создаем высококонкурентные продукты для внутреннего потребителя, которые обеспечивают его безопасность сегодня и на перспективу. Наши аппаратные и программные ключи для защиты от нелегального копирования «Гардант» — это стандарт качества на российском рынке защиты программного обеспечения. «Рутокен» — первая в России в полностью отечественная линейка аппаратных продуктов и решений для аутентификации и создания электронной подписи. Более 20 лет мы последовательно развиваем собственное производство, которое не имеет аналогов в стране. Программный код наших устройств полностью создан нашими разработчиками. Решения Rutoken и Gardant включены в единый реестр отечественного ПО. Каждый год мы предлагаем инновационные продукты, опережающие рынок. Три четверти федеральных структур страны используют решение Rutoken. «Актив» — самый крупный производитель токенов для массового рынка в России. Мы закрываем потребности в ключевых носителях всех значимых аккредитованных удостоверяющих центров. 250 российских банков уже внедрили наш новый продукт «РУТОКЕН» — ЭЦП 2.0. Более чем с 300 технологическими партнерами «Актив» формирует безопасную информационную среду для россиян. За нами — пространство доверия и надежности. Актив. Безопасность начинается с доверия.